Подари мне поцелуй Прикоснись к губам губами И устами нарисуй То, что не сказать словами Подари мне хрупкий взгляд Пусть отчаянный, но нежный Как горячий шоколад Умиленный в буре снежный Подари мне мягкий срок Обогрей меня с собой Мне пустой не нужен звук Кем-то названный Любовью подари мне верный след, Для надежных отношений, пусть не станет слова нет, Для любовных совершений, Сгорая под пламенем белым, грешит, привыкаем, невольно, мы любим без безрадостно телом, а сердцем любим. Очень больно Подари мне простоту Назови меня героем И на подвесном мосту Мы с тобой глаза закроем Я мечтаю, я тамлюсь, Я ищу с тобою встречи Я в надеждах испарюсь Просто подари мне вечер поверим в судьбе малодушно Страсти послушна, кто страстью своей обжигает Подари мне поцелуй, прикоснись ко мне губами И устами нарисуй то, что не сказать словами Подари мне верный след, дай надежных отношений Пусть не станет слова нет для любовных совершений подарим неверный след, Даль надежных отношений пусть не станет слово нет. Для любовных совершений.